Итак, всем добрый вечер. У Яны маленькое объявление, прежде чем начнем показывать. Да, господа, поскольку я сейчас отправляю раз в неделю, но ну, это как бы стабильно, потому что реально уже надоело жить на почте, я как этот, стараюсь всем Ну, книг больше становится, людей больше да. узнают, уже больше заказов Я просто Приходит устаю стат. каждый раз ездить на почту, и у меня не остается времени на что-то другое, ничего не успеваю, поэтому я решила для себя, что буду отправлять теперь раз в неделю на самом деле, когда я что-то заказываю, так происходит. Я думаю, почему я как... одна как это хожу? Как высылаю? Да. Но сейчас произошла такая проблема, что я смогла отправить только русские посылки, а иностранные не могу провести, потому что там какой-то сбой в системе, ошибка. И я сегодня поехала на почту, спросила, они сказали: да, действительно такой есть. Может быть, там обновление какое-то или еще что-то. Но в любом случае я не могу отправить. То есть никто я... не может да. пока что. Нет, я могу не на почте отдать просто, они отправят как обычно, но ее вернут, я знаю, уже все без декларации вернут посылку, поэтому не будем тратить ваши деньги лишние, но придется чуть подождать, потому что, ну я не знаю, сегодня, вчера пробовала, не получается, не выдает, выдает ошибку, поэтому чуть-чуть подожду и отправлю иностранный посыл. Ну кому ну, времени нет прямо ждать, ну пусть и отказываются тогда. Да. Но ну, я думаю, сказать? что еще завтра попробую, думаю, что это как бы ну недолго будет. Может, они там что-то обновляют, но в любом случае лучше отправить правильно, чтобы посылки не возвращались, чтобы вы лишний раз потом не платили. Вот, это объявление для тех, кто ждет посылок и думает, что я не отправлю. Все. Может, даже и даже в гостиной как-то или. если вдруг никто не услышит, да. Мы. Все, спасибо. Это у нас от Инны из Москвы. Вот так это у нас. Честно говоря, Фрея, наверное, да, да, Фрея, все правильно. Угу. Красивая. Это у нас хранительница очага, но в то же самое время богиня красоты, любви. По-разному, у северных, то есть более северных народностей она развратная и такая любви обильная, красота, то есть богиня... Скажите, что ее обычному человеку не летят. И всего, всего, да. А у чуть поюжнее, тоже северян, она хранительница очага заодно, потому что у нее, вот, видишь, кошки, и она их напрягает, угу. они огромного роста, и они ее везут на колеснице. То есть кошки, это уют дома. Вот у нее ожерелье, которым она гордится, это ожерелье она заработала за семь ночей любви с гномами, которые это ожерелье ковали, и вот так они продали ей за ночь любви. Так что, шустрая женщина. За семь ночей попотеть пришлось. вообще, с гномами. Теперь я понимаю, откуда немцы берут свои идеи для определенных фильмов. Кстати, с Белоснежкой, может быть, оттуда корни пошли. Но, что я хочу сказать, да. Почему нежелательно северных богов держать обычным людям? Вы понимаете, северные боги очень суровые. Вот есть, э, скажем так, духи, силы, хранители какой-то стороны, которые, ну, как бы они нейтральны так, могут помочь, могут не услышать, ну, не опасны. Северные божества очень опасны. Восточные, скажем, изображения джин джинов и шайтанов и прочие тоже хранить опасно. На Востоке вообще боятся произносить их имена. Никогда не говорят джинны, это мы говорим. Там говорят они. Они вообще боятся, считают, что даже сказанное слово, и они сразу приходят. Так что обычным людям желательно вообще избегать таких богов, и особенно Хель и так далее. Но нельзя. Я просто смотрю, у нас магуйки щедро всем там дарят эти все призывы. Вы думаете, что если я это не делаю, я до этого не додумалась, я вам дарю то, что вам можно. Все остальное желательно не трогать. Это опасно. Это реально опасно. Это просто люди не понимают, они думают, я прям вот жадная. Да пожалуйста, берите, мне все равно. Это как с пьяницей. когда. Сегодня мне скинули Инстаграм, короче, одной бабы. И она там, ну, якобы, ведьма тоже там. Все ведьмы, одни ведьмы даже. Работает через кладбище и через храмы. Плюнуть некуда. могут. она вас 100% смотрит, она себя узнает. Поэтому. И там есть ваши ритуалы. То есть она проводит ваши ритуалы. Но она подписку такую делает. С дозволением сил не называю автора. А кто там? Силы сил, сил, сил тебе дозволили воровать и не называть автора? А, с дозволения да, да, Они договорились да, за да, чашкой да. чая. Ну, а я с дозволений сил. Если вы позволите, тогда ваш инстаграм загрузи, пожалуйста, в группе и пусть банят ее. Да я просто не хочу, С популярность сил. у нее Не появится у нее популярность, но забанят за милую душу. Раз уж такое дело, мне тоже... А мне силы дозволяет таких врушек банить. Я тоже с ними договорилась уже. Они мне дали добро вообще охренеть. Да, да. С дозволения сил могу свистнуть. Красота. Сделала ваш ритуал на Да что-то оригинальное. Что-то заговорить бриллиант. Ваш ритуал там. Ну. Там колечко, вот типа как оборудование. Колечко брюки, там на вот... память, да, колечко. Там, там, вот, такой маленький маленький бриллиантик mm. вот такой в середине. Думаю, еще бриллиантик бриллиант? ли? Да. Большой Адамантона надела. Вот, вот на такую... Но если у него немного подписчиков, надо просто потихаря ее к чертовой бабушке убрать. Лупу в студию, пожалуйста. Вот и все. Вот Они специально делают иногда, чтобы про них сказали, их именно Конечно. назвали, чтобы лохушки побежали туда. Блин, прям как противно это думала, всё. Что ли? Ой, как это вонючее это все. Ладно, хрен с ней, я с ней разберусь uh -huh. э, Что-то я хотел. Ладно, пройдем, потом вспомню насчет богов, Про а пьяница имеется в виду, что вот богов она не разрешает, да я не не говорю, что я не разрешаю, я говорю это нельзя, я знаю почему пьяница когда там садят собирается значит пьянствуете, один говорит, один не пьет, ему там Михалыч, что ты не пьешь, да того вот, врач запретил, да ну тебя что он не мог договориться а как договориться? Да, мне тоже врач запретил, я ему сунул в, в карман 200 рублей. Он говорит: иди пей, сколько хочешь. <свят> Понимаете, давайте вот так тоже скажу. Но потом не жалуйтесь. Да, Все, да. пошли дальше. Спасибо большое, Инна. Я знаю даже, которая наша Инна. Да? Ну, угу. Так, это у нас теперь от Валерии. Вот выполнили вот еще. Но я так думаю, что это ну, откуп какой-нибудь или еще что-то. Ну, Это ткани для алтаря. Вот это и вот это, Тут много разных. Uh -huh. И свечи. Спасибо вот. большое. У нас. Спасибо. Так, так. далее вот такая вот штуковина из Казахстана от Асыл Смотрите, какие. Там красотища. такие мастера вообще. Да. Это вот рок. Сейчас скажу. Рок. Архар. Гархар. А, нет, архара, да. козел. Яко написано. Вот. Ну, они так, два названия, видимо. Он так, местности Я так называть. вот цена изделия. Да. Но это все вот рог, это все вот камень, это все ручная резьба. Да, да, это не пластмасса, имею да, в виду да. вот эти вот даже да, верблюды. Да. Они тоже из рога сделаны. Вот, Караван, Караван так называть, композиция. Так. Спасибо большое, вообще. Вот этот же кофе. Вот это кто у нас? Сократ, наверное, наверное или Платон? Гиппо... Гиппократ. А, Гиппократ. А что он? Он прям по Сократа сделанный. Обычно Сократ такой. А он с Венерой mm. лоской затусил. Наверное. Что-то не так пошло. Гиппократ. Тот самый древний, великий врач. Вот так. Спасибо. Вот такая вот. Юрта. Она вообще собирается столько? Это войлок. Да, да. Собирается, собирается. Я как-нибудь такое сделаю, что... Все кочевые народы охренеет ну, да. отчасти. Так. Спасибо Нет, большое. Это, другое. Вот это вот отсюда. Всё. Вот так прям покажу. Отосыл из Казахстана. Спасибо большое. Так, Наш мы... любимый Казахстан, который меня то проклинает, да. то подарки отправля. Да, да. Но, видимо, там есть, как и у нас, и нормальные люди, и долбанутые, как везде. Так. Собственно говоря. Дальше у нас от Ольги из э, Германии. Это у нас коллекция для похудения называется. Да, да, да. Это вот все вкусняшки, вкусняшки вот здесь вот. Это у нас э, вот э, фисташковое вот э, тесто точно. Это во Франции изобрели в 17 веке. Тесто месяц фисташковое э, ну, все вместе. Mm -hmm. И вот шоколадом покрывает. Это рецепт французов э, 17 или в да, 17 веке. Потом один из наших императоров ввел эту моду. По-моему, Александр Первый, после того, как победил Наполеона, оттуда вот эти рецепты привез и начали делать. Ну, ты знаешь этот вкус, необычный такой. Нет, я э равнодушна к э сладкому. Ну, тебе повезло. Я yeah. сладкоежка, поэтому мне тяжело держать себя в руках. Mm -hmm. Собственно, меня из-за этого и того. Но иногда можно. Вообще организму все нужно по чуть-чуть. Просто не, немного, чтобы... Мы же как, как сядем два часа ночи, и все Вообще-то сказано, после шести нельзя есть, а после десяти ничего не сказано. А, да. Насяльника. Спасибо. Вот здесь у нас наборы для красоты, лица, свечи, вот такая вот лампа для благовоний. Конусообразно, она будет дым вот так вот распространять. Очень красиво. Так, здесь у нас, я думаю, это помада от Морикей. Так, здесь, смотрите, киндерики. Вообще красота. Вовсе красота? пуси. куси <свеч> Так, вот здесь вот мой ну, свечи свечи, и вот здесь вот такие еще... Дольче Габана. Да. Ух ты, мама mia, мои любимые дольче, я их обожаю. Ну, смотря какой э, аромат, там разные. Если да? пряный такой, вот, восточного типа... Дольче Габан, это же Ну-ка, пищикнулась. Это мастер. же Сейчас они расстались уже, хотя Марка есть, но эти два мастера переругались. Ну, как всегда, к сожалению. Ой, увы, любовь не вечна. Угу. Да-да, восточные. Угу. Вот этот пряный запах. Так. Спасибо большое. Дальше. Так. Дальше у нас вот... Вот Анастасии из Челябинска, и вот здесь еще вот она вот такой кольцо. Это э, малахит, скорее всего, вот серебро она, и малахит. Да, да, да. Ага. Она наверное тут написала, что это, это кольцо. Ну, скорее всего малахит, если я не ошибаюсь. Малахит уже особо не добывают, но есть в этих похоже на малахит. Не да. Его не, не добывают уже, поэтому его берут из старых изделий. В общем, делают. Да. Так, вот. здесь свечи. Здесь тоже свечи. У -у -у. И вот такая вот ваза. Это ваза. Спасибо. Но для землян, чтобы их утешить, хочу вам сказать, что Земля имеет такую особенность, она восстанавливается некоторое время. Как после родов женщина восстанавливается. Вот эти месторождения заканчиваются, да. В древние времена также определенные камни заканчивались. И через, там, скажем, 200-300 лет опять появлялись. Потому что там разрабатывается вот эта вулканическая особенно порода. Так что через 200 лет ваши правнуки опять малахит будут добивать. Можете не плакать, голову пеплом не сыпать. Спасибо большое. Так. Так, это от нашей Анны из Палашихи. Вот вот, Какой красавец, однако. Угу. Блин, кого вот напоминает особенно нос. Как-то... Правда, у него более аккуратненький. Рогатые причем. Ну, у нее рога, а ей не привыкать, она всю жизнь с рогами ходит. Так, и вот такие мешочки, ну, для чего-то, наверное. Она же у нас Малефисента, поэтому ей рога нужны обязательно. Да? Ни хрена себе. Ну, ты знаешь, мне кажется, что это реально для рогано рогоносцев женщин, да, вот этот фильм, наверное, большое утешение. Раз есть рога, значит, я крутая. Да, вот, из того уровня. Спасибо, Анют. Так. Так, и дальше у нас. Это у нас Армян. из Еревана, да. да. Вот такая вот прялка. Жикалюха. Угу. Для... я думаю, что это сувенирное, да? Для ковра. Ну да, он просто показан. То да. есть э каким образом? Это как декоративно показано, угу. как. Спасибо. Вот так вот ковры у них там делают. Да, да, да. Карпет называется. Это ковер немножко другого типа. Не тот ковер, который, ну, как бы здесь более жесткий ковер. Угу. Он на тахту стелится, еще куда-то. Ну у нас вот горней. Вкусняшечки. Гарни. Кстати, признано, что армянский шоколад один из лучших после французского. Так что помнишь, отправляли а кофейные, руку, коферные, кофейные зерна такие в виде шоколада? Mm -hmm. Это я сказала, как из фильма «Мимино». Ты знаешь, что армянская вода первое место занимает? А, второе место занимает. А первое что? Наверное, в Ереване? Mm -hmm. <laughs> нет, нет, это во Франции. <laughs> У нас всегда так было. Конкуренция с грузинами ну это нормально если на здоровые конкуренции конечно Но сейчас основное количество журналистов там подкупные продажные поэтому уже того братства которое было к сожалению нету ну между этими товарищами пройдет все пройдет друзья мои как, когда-нибудь какой-нибудь большой веник сметет эту хрень отсюда Ой, знаешь, я жду, пока эта старуха откинется, и мир станет спокойнее. Королева Елизавета. Да, mm -hmm. потому что основное количество этих войн и всего этого ⁇ это все интересы английской короны. Более сильного лидера, вот как бы ни говорили, за последние там, сотни лет в Англии еще не было. Она реально сильный правитель. Но она, блин, еще та тварюга. Сема, да? Не абсолютно. Mm -hmm. И пофигу вообще на народы, и на все такое. Так что чуть-чуть подождем, когда баба Лиза того mm -hmm. <laughs> даст концы. <laughs> Блин, сколько можно жить? Я вообще понять не могу. <laughs> ну, реально. Mm -hmm. <laughs> <Блин>. <laughs> Пьют кровь младенцев. <laughs> все, всем удачи, всем спасибо. Вот еще раз показываю. Пошли делами вот заниматься. Смотрите. Да, это тоже надо фоткать. Для красоты. На заставку. Угу. Все, всем удачи.